здравствуйте вы на канале делаем сами делаем лучше с того времени как положил я виноградные черенки на укоренение прошло около 17 дней после 14 дней я решил посмотреть есть ли там калус на этих черенках как оказался калуса не было и мне пришлось с окна эти черенки убрать и поставить более теплое место это теплое место оказалось меня над котлом а теперь давайте посмотрим, что из этого получилось. Сейчас я достану все виноградные черенки, которые были заложены мною на укоренение. Итак, посмотрим итоги, что из этого получилось. Из наблюдений всех моих экспериментов я заметил, что все черенки, находящиеся при свете, хуже укореняются, чем в темном помещении. Поэтому мне пришлось их поместить в картонную коробку. Здесь они себя чувствовали намного лучше. Температурный режим картонной коробки сохраняется постоянный, чем в открытом месте и вода не так портится воду я не менял и ничего не добавлял какую воду залил 17 дней назад такая она сохранилась никакой затхлости не слышно и сейчас мы посмотрим итог что с этого вышло раскрываем все салфановые пакеты которые были накрыты черенки и смотрим вот видим почки появились через 17 дней один из зрителей мне писал зачем я за запарафиневые почки мол они не пробьются через парафин вот мы видим итог. Почки пробились хорошо через парафин. Воду я наливал непосредственно в эту баночку. А в самой, где находятся черенки, просверлил отверстие и засыпал туда непосредственно перлит. Перлит поглощаемый, он хорошо влагу поглощал. Как мы видим, перлите хорошо, даже лучше всех, они проявились, эти черенки, дали о себе знать. В этой баночке находятся черенки просто на вате, вода и вата. Здесь они плохо развиваются, почка только на одном тронулась. На раннем это на Сашеньке. А так все плохо здесь идет. Поэтому этот вариант я буду искоренять из своей практики. Сейчас заглянем в баночку и посмотрим, есть ли там корешки. Вот досал один черный и смотрим. Корешочек маленький появился. Вот как мы видим, небольшой корешочек есть. Что за сорт это? Сорт это страшенский. Так что это сорт... Поздний. А видим мы, что уже почка проявилась Как мы видим, перлите таким способом тоже можно проращивать черенки Хорошо они здесь укореняются Приступаем к рассмотрению следующего варианта укоренения черенков Это у меня здесь пропаренные опилки и сверху засыпанные перлитом Берем также само, смотрим, что это за череночек Черенок это страшенский Вот видим, уже и калус есть здесь и корешки появились даже лучше чем в самом перлите здесь снизу опилки а сверху я засыпал перлитом так что этот вариант тоже подходит для укоренения черенков сюда я воду не лил а лил воду в непосредственно большую баночку а в этой баночке делал только дырочки в этой баночке мох и вода сейчас мы посмотрим как здесь повели себя черенки достаем черенок это черенок страшенский сорт Калуса нету и корешков тоже не видно. Почка начинает трогаться. Мы как видим, почки трогаются. Почка тронулась верхняя и нижняя. Многих интересует, не рано ли я начал укоренять черенки. Да, рано. Но это всего лишь эксперимент. Для себя укоренение черенков я произвожу за 90-100 дней до высадки в грунт, когда световой день будет не менее 11-12 часов. Сейчас световой день около 8 часов, это очень маленький, и если те черенки, кто посадит даже и в начале марта или конце февраля, они, те черенки мартовские и февральские, будут лучше выглядеть, чем те черенки, кто сейчас будет стараться закладывать их на укоренение. Поэтому не будем мы спешить этого делать. Это я всего провожу эксперименты. И для вас, зрителей, чтобы вы сами убедились в тех или иных ситуациях и как вам поступать, решать вам самим. Но я для себя выбор сделал один, что перлити, помещенные в темном месте, Черенки себя лучше ведут, и там они себя чувствуют более в более лучших условиях, чем на открытой поверхности, потому что в коробке картонной у них сохраняется один и тот же тепловой режим. А решать вам, где лучше? Теперь посмотрим, как себя чувствуют черенки, которые мы положим на укоренение в тряпочку, так сказать, по методу Пузенку. Итак, мы приступаем к рассмотрению их. Вынимаем наши черенки из пакета, откладывая его в сторону, потому что это новинка, потом я покажу, что это за новинка, а теперь приступаем к следующему пакету. Эти черенки завернуты в тряпочку по методу Пузенка. вот мы видим с этой новинки, как корешок выглядывает, поэтому кому это интересно, тот будет смотреть дальше это видео. И Снимаем пакет с этих черенков и разворачиваем, и смотрим, что здесь у нас заложено. Сейчас мы посмотрим на эти черенки. Вот берем любой из этих черенков и смотрим. Калус видно, вот как мы видим по окружности как хорошо образовался здесь калус. Калус образован по всей окружности, как мы видим. Теперь смотрим следующие черенки. Вот здесь корешочек маленький показался. Это плевин белый. Вот видим, маленький корешочек есть. Корешочек где-то около 5 мм. Калус по окружности полностью есть. Берем следующий черенок. И как смотрим, по окружности калус везде есть. Это черенок Сашенька. Хорошо на нем образовался калус. Он средне раннего сорта созревания. Итак, теперь мы все это закрываем назад тряпочку. И еще положу я их на дальнейшее проращивание корешков. Теперь можно приступить к новому способу укоренения виноградных черенков он меня также сама тряпочку завернуты но только здесь я добавил что перлит между черенками я пересыпал тоже он имел влажную среду и в влажной среде здесь находился и теперь мы посмотрим есть разница с перлитом лучше ему быть или нет вот достаем один черенок Кор корешок здесь очень большой сантиметров 5 а то и более сейчас мы посмотрим наглядно как он выглядит и вот мы теперь видим что действительно корешки здесь очень большие корешок вот какой большой здесь в окружности хороший калус есть, и корешки очень большие. Он находился в более влажной среде, потому что тоже я делал маленечко для пробы, как экспериментируя, непосредственно давал им влажную среду или нет. Вот одному черенку этому дал я влажную среду, а те были по суше. И поэтому, где в влажной среде находился черенок, мы видим результат. Результат очень положительный, и в дальнейшем я буду таким способом их прорашивать. Теперь я ложу этот черенок в воду, и потом я его поставлю на высадку. И теперь рассматриваем следующие черенки. Вот в остальных черенках, где была сухая среда, полусухая можно сказать, там калус есть, но он не очень такой большой, но калус есть. И вот мы рассматриваем все эти черенки. Вот мы видим здесь калус есть. Вот калус есть в этом черенке. И в такой среде я их оставлю на дальнейшее укоренение. И еще один черенок рассмотрим. Это черенок от винограда Страшенский. Вот как мы видим, какой хороший калус по окружности. Корешков еще не видно, но калус уже отличный. И теперь это все назад заворачиваю так. И только что здесь я дополнительно еще смочу, потому что здесь полусухая среда. Поэтому ей тоже необходимо придать влажности, чтобы хорошо укоренялись черенки. Сейчас мы поближе глянем, как это все выглядит. Вот мы смотрим наглядно. Все это пересыпано было у меня перлитом. Но перлит этот у меня крупный, есть и песочком. Но ничего, и он тоже хорошо влагу удерживает. Так что перлите хорошо влагу удержит. Вот мы видим, какой хороший калус на данном черенке. Теперь все это заворачиваю тряпочку и немножко обмакну в воду. Вот так обмакаю воду и все сырости, чтобы немножко было. И теперь эти черенки, завернутые в тряпочку, заворачиваем еще в салофановый пакет, как и раньше заворачивали. И положу я их в картонный короб и в теплом месте будут доходить мне до полного укоренения. Теперь окорененный черенок будем ставить на высадку в стаканчик. Сюда заранее я насыпал земли, где-то сантиметров 4-5. Землю лучше брать лесную. Если ее нету, то можно перемешивать огороднюю землю с пропаренными опилками. Вот такая у меня земля. Сейчас я ее буду засыпать сюда потому что эта земля будет хорошо пропускать влагу. Потому что простая огородная земля, она плотная. Лучше брать лесную землю. Если земля чернозем, то лучше эту землю перемешивать с пропаренными опилками. Вот так засыпали все это и проливаем теперь водой. Воду я тоже взял дождевую или снеговую, можно брать в данный период времени. Земля хорошо напитала влаги, лишняя влага вышла через дырочки, которые проколол шилом. И теперь этот черенок я поставлю в теплое место, также в картонный короб. И будет этот черенок у меня находиться в коробе до тех пор, пока не выйдет первая почка. Теперь можно подытожить результаты моего небольшого эксперимента по укоренению виноградных черенков. Выводы делать вам самим. Кто как считает для себя лучше, так и поступайте. Я для себя сделал вывод, а как вы сделаете вывод, не знаю. Каждый делает свой вывод. Я свой выбор тоже сделал. С вами был канал